Знаете, слово реформация имеет следующее продолжение, следующее значение. Это изменение, преображение. Современный популярный словарь говорит о том, что реформация это сдвиг. Но это не, так, это не то, что тебе сказали, ты что мозгами сдвинулся. Хотя, хотя в чем-то реформация это сдвиг мозгов кого-то или чего-то. Потому что если у нас не сдвинется что-то в разуме, не сдвинется что-то в сердце, Божий Дух не сможет действовать через нас. Поэтому очень часто э, личная реформация подразумевает изменение мышления, изменение восприятия Бога или Божьего внутри нас. Это очень важно и это необходимо. Современный, как я сказал, популярный словарь говорит, реформация – это сдвиг. Ну, более знакомые такие термины, синонимы – это преображение, изменение, более такие глубокие слова. Но, в принципе, вот это слово преображение, его практически сейчас не используют современный носители русского языка. Вот сдвиг – это более знакомое слово, особенно для молодого поколения. Поэтому… У нас должен быть личный сдвиг или личная реформация. Когда мы читаем об истории реформации, когда христианство начало преобразовываться, сдвигаться, мы видим, что люди от политиканства, от взяточества от, от других каких-то меркантильных вещей перешли к вере. И это поменяло все общество Европы. Сначала были гуситы, потом были лютеране, за ними шли менониты, пресвятеряне, многие баптисты и многие-многие-многие другие люди. Я вам не последовательно называю, но в принципе. Это была глобальная реформация. Но я говорю о личной реформации, о личном сдвиге, который необходим нам. И я буду говорить сегодня о ключах, которые помогут нам поменяться, я верю, и реформироваться, получить этот сдвиг. Я не хочу говорить о глобальной реформации, потому что когда мы говорим о глобальном чем-то чем глобальном, то э, это получается, знаете, такие нью как в Петрович, да? Когда он им там рассказывал в этом шахматном клубе о том, что мы построим телевышку, мы построим радиостанцию, мы построим причал, будут причаливать корабли, привозить людей на наше служение, наша радиовышка будет вещать по всему миру, по всей Канаде наши проповеди, нет. Это глобальная реформация. Очень часто она превращается в нью -секи. Вот в такие нью как Ильцин Петров описал. Поэтому мы будем говорить о нашей личной реформации. Вы знаете, все великие мужи Божьи, они шли путем личной реформации. Посмотрите на Авраама. Кто он был? Язычник и идолопоклонник. Человек, который родился в идолопоклоннической семье. Они поклонялись Солнцу и Луне. Его отца звали Луна, потому что они были язычники из язычников. И когда Господь призвал этого человека, когда дал он ему вызов, когда он заговорил с ним, Авраам вышел из ура халдейского. Слово «халдей» до сих пор имеет нарицательное значение, да? когда человеку говорят «слышь, ты халдей!» Это уже нарицательно. Вот у меня был знакомый пастор, он всех неверующих называл не язычниками или неверующими, но он называл халдеями. Он говорит, ж «Да халдей!» – это нарицательное слово. Он вышел из урах Халдейского, он пошел за голосом Божьим, он прошел много этапов личной реформации. Он родил сына, от которого произошел израильский народ, через которого произошли все патриархи, пророки, мессия, апостолы. Слово Божье распространилось по всему миру. Он стал отцом веры не только для Израиля, но и для всех, следующих Богу и учения Его. Его личная реформация началась с язычества, самого мерзкого, нечистого места, где поклонялись Богу Луне и Богу Солнца. И он прошел эту информацию. Давайте возьмем другой личный пример. Это царь Давид. Человек, который, ну, в принципе, э, если так, ну, на чаше весов родился в семье богобоязненной. Да? Э, человек, который был достаточно послушный, достаточно кроткий и смиренный. Ему сказали пойти за скотом убирать. Он хотел за скотом убирать. Вы знаете, как скот пахнет? М -м -м, закачаешься. Вообще, по карабану отдыхает. И он убирался за скотом, и когда приходила опасность, он убивал врага, волка или медведя, кто там приходил, или какой-то койот, шакал, и ему сказали идти отнести еду, он шел, отнес еду, он встретился с Голиафом, он его убил». Его восхвалял народ, его ненавидел царь Он жил более десяти лет в пустыне, склонялся Это все реформировало, сдвигало его мышление, его отношение к Богу, к людям Он принял вокруг себя 600 человек бомжей Там написано, да, что пришли люди негодные, бомжи Он такие, как под мостами живут и говорят, будь нашим руководителем Он смотрит на это стадо, не одетые, не накормленные, не организованные я, я, я иду направо, они идут все налево. Но его личная реформация привела его к пику, к вершине. И еще сто лет Израиль был благословлен. После царя Давида. Настолько сильно он был реформирован, настолько сильно сдвинулись его отношения с Богом и с людьми. Царство приобрело колоссальные размеры. Если бы вы взяли бы историческую карту Израиля, при царя Давида, при царе Давида вы бы, увидели, вы бы не увидели Сирию и Ливан, и Иорданию, вы бы увидели все то, что принадлежало Израилю. Поэтому личная реформация, вот именно с нее, начинается путь за Богом или продолжается. Путь за Богом. Это сдвиг, это какой-то определенный сдвиг. И о каком же сдвиге мы сегодня будем говорить? Из какой части Библии мы будем говорить? А давайте я вам скажу из какой, потому что вы не отгадаете. Давайте откроем Деяние апостолов, десятую главу. Деяние апостолов, 10 глава. В две Библии есть люди верные. Может, гаджеты у кого-то. И мы знаем эту историю о том, как Петр попадает в дом корнилия, приносит ему Божий Дух, и первая языческая нееврейская семья входит в общину Божью, которая состояла из одних евреев. Все это происходит уже лет 15 после начала пробуждения. То есть не евреев не было в церкви. А давайте будем читать с 7 стиха всю эту историю. Когда ангел, говорившись с Корнилием, отошел, то он призвал двоих из своих слух и благочестивого воина, из находившихся при нем, и рассказал им все, послал их в Иопию. Если вы были в Израиле, Иопия это город Яфу, который возле тель находится. На другой день когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа пошел наверх дома помолиться. Это не потому, что у него теща была сварливая. Там некоторые правоведники шутят, что у него такая, такая теща была сварливая, что и жена была сварливая, поэтому он пошел на крышу. Знаете, в притчах написано, да? Что лучше на крыше жить, чем со сварливой женой. Вот говорят, вот у Петра была сварливая жена, и он пошел наверх. Нет, он пошел помолиться. И почувствовал он голод, и хотел есть, в принципе, естественное желание для мужчины, когда готовится еда. Между тем, как приготовляли, он пришел в иступление. Иступление это такая фаза, которая выше видения. Это когда человек, вот он присутствует с открытыми глазами и видит духовный мир. То есть он видит, что происходит, не просто ему что-то приснилось, или где-то в дремоте на ложе есть такое тоже состояние, когда Бог показывает что-то человеку, или он в собрании увидел, там, как надо пойти постиг брата Васю. Это, это такое супердуховное явление. И он попал в это выступление. И видит отверстие небо, исходящие к нему некоторые сосуды. Как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, призмыкающиеся птицы небесные. И был голос к нему: Петр, встань, закалий и ешь. Но Петр отвечает: Господи, нет, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Господи, выбачай, бо моя мама свинью не готовила. Потому что я еврей Что ты мне подсовываешь Ты мне подсовываешь некошерных гадов И говоришь, он даже не понимает Что с ним происходит, это иступление, понимаете Это он находится в другом мире И ему Господь говорит потом он понимает, что Бог ему говорит Он говорит, Господи, и венка же не, Господи Я свиню не кушаю Вот эти гады там Креветки, нет Тогда в другой раз был голос к нему что Бог очистил, то есть Бог сам говорит за себя, я Бог я это очищаю ты того не почитай, не чистым, не кошерным другими словами это было трижды по-видимому Петр не понял и в третий раз что, что с ним происходило и о чем речь шла, настолько он был представляете, настолько он был убежденный иудей, что он Господу отвечает, Господи нет, Иоанн когда увидел ангела, он ему в ноги упал этот увидел Господа, голос Божий, иступления, и говорит, нет, ты меня не проведешь, моя мама, звоню не готовить. Это было трижды, говорит Библия, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал сам себе, что бы это значило, что это заведение было, которое он видел, вот мужи, посланные Корнильным, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. И крикнули, спросили: Здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, дух сказал ему: Вот три человека тебя ищут. Встань, сойди и иди с ними, немало сомневаясь. Я послал их. Петр, пойдя к людям.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 Тогда Петр пригостил его, гостил, а на другой день встал, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопи, и Иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кисарию, то есть они сутки топали, это 70 километров, расстояние от Кисарии до Яфы. Корнили же ожидал их, созвал родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнили встретил его, поклонился, пал к ногам ему, Петр же поднял его, говоря ему встань, я такой же человек, и беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с язычниками, с неевреями, с иноплеменниками, но мне Бог открыл, чтобы я ничего не почитал, не чистый ни одного человека с потому что я, будучи Поэтому я, будучи позван, пришел беспрекословно. И так спрашивают, для какого дела вы призвали меня? И мы знаем, Петр проповедует Корнилию, на них сходит Святой Дух, они все спасаются. То есть в течение вот этих полутора суток, пока он думал, угощал людей, пока он топал в Кесарию, он додумал, что Бог имел в виду, когда он ему этих нечистых гадов посылал там. не, не, не ты меня Господь не проведешь, он говорит, Петрович. Ну и то, что я очистил, кушай, свинку. О, не-не-не, я кузак такие не. О чем здесь идет речь? Здесь речь идет о реформации апостола Петра. Заметьте на его отношении. Он искренне говорит, Господи, я это кушать не буду. Дальше он говорит, да, в твоей же Библии написано, в Торе написано. Дальше он говорит Корнилю, который муж благочестивый, по иудейским понятиям. Который там строит синагогу. Который сотник, это достаточно серьезное звание, такой, такой себе майор по сегодняшним э, меркам. Я, говорит, евреи, иудеи, я вообще с такими, как ты, не общаюсь. Но я пока тут шел, я понял, что Бог мне сказал, Петр, ну хватит уже вот этого заниматься вот этим. Не почитай этих людей нечистыми. Более того, этот римский сотник, еще и вражина. Он же оккупант, он же вражина. Они туда приперлись. Сидят там уже 150 лет на еврейской земле, и евреев угнетают. Ну, тут как бы такая несостыковка, Петр думает, крышка открыта, Дух Святой действует, хотя не сразу, и он, значит, входит к этому королению. Вот об этой истории мы сегодня будем говорить с вами. Первое, что нам необходимо понимать, что для того, чтобы произошел сдвиг или реформация в нашей жизни, чтобы э, пришло преобразование, в нашем духе, в нашей молитвенной жизни, в нашем служении неверующим людям, в нашем отношении к верующим людям, к неверующим людям, в нашем отношении к работе, насколько это порядочно или непорядочно. В том, чтобы мы понимали, что советы, которые нам дают, или наставления, или даже обличения, это на благо, на пользу. Первое, что должно произойти, и Бог это будет производить в каждом из нас, Бог кинет нам вызов. И Божий вызов... Он, как правило, всегда, а, будет неожиданный и, б, как правило, он будет нам неприятен. Аминь. Потому что знаете, что сегодня есть такое Евангелие, сегодня есть такое послание, в общем, в некоторых церквях, которое говорит, что Бог и Его вызов, это всегда в кайф для вас. Вы просто будете кайфовать, вы кайфунчики Понимаете? Вы такие сладкие, свите, свите, свите такие, понимаете? И Бог такой. Нет, друзья мои. Вот здесь показано, что Бог бросает человеку вызов, который он не способен настолько принять, что он даже говорит, нет, Господи, я нечистого, ничего в жизни своей не ел. То есть вы понимаете, насколько этот человек был иудейского склада жизни. Хотя он был Амхарец, простолюдина. Но он был богобоязненным человеком. Поэтому свинью он не кушал. Но для них в том разрезе, в том ключе времени, это было очень серьезно. Это было нарушение закона, за которое, в принципе, могли хорошо надавать вышестоящие братья. Там братский совет сверху мог очень хорошо призвать к ответственности. Поэтому наши братские советы это вообще ерунда. По сравнению с тем, что было у иудеев. Что в них там за братские советы были. Так что нам еще очень повезло. Бог для реформации, для сдвига бросает вызов. Вызов может быть от Бога. Вызов может быть через книгу, которую мы читаем. Вызов может быть через Библию. Вызов может быть через служителя, через пастыря. Одному пророку Бог дал свой вызов через осла. Потому что он был такой осел, что он не понимал даже, что когда к нему осел говорит. И мы с вами часто являемся такими ослами. Бог бросает вызов чтобы дать сдвиг, чтобы сделать реформацию, чтобы сделать изменения. А мы не понимаем. Мы, как этот пророк, продолжаем движение в неправильно, в неприятную сторону. Вызов Божий очень часто не сладкий. Вы знаете, я помню, как Господь дал мне вызов служить своему народу. Больше всего на свете в служении Богу я не хотел служить евреям. И может быть для вас это смешно, и может быть, знаете, это сейчас звучит, я так иногда людям рассказываю, сколько лет ко мне Бог стучался и говорил, чтобы я начал э, заниматься еврейским служением. Но меня так коробило, меня так, меня так рвало и шкребло, хотя вроде бы один менталитет, то есть я прекрасно понимаю, что это за народ. И я прекрасно понимаю, как обращаться, и как работать, но больше всего я не хотел. У меня, был, ну, у, меня, у меня конкретно был вызов от Бога на протяжении долгих лет. Более того, знаете, э, я когда людям рассказываю, мне там в 96-м году, мне даже сказали, вот мы тебя, мы тебя наймем в служении, мы даже тебе вот такие деньги будем платить. И я такой подумал, нет, не провидевайте, голод. Вот. 96 год, нищета вот люди, которые меня знают, 96 -го года. Я мог по тем временам очень быстро, так сказать, ну, устроить свою жизнь. Но я говорил, нет, Господи, кто угодно, только не евреи. Ведь в Библии написано, идите по всему миру. Я говорил сам себе и Богу, я пойду по всему миру. Мне было столько пророчеств, мне было столько наставлений, что я пойду по всему миру, но только чтобы это не были евреи. Кто угодно, только не евреи. Вот так меня коровило. Но вот это может быть звучит после. Да, потому что я уже столько лет в этом нахожусь Но это вот так было Этот вызов для меня был сродни, как Петру было не кошерно, если вы можете представить Потому что я очень долгое время сопротивлялся Пока Господь меня не Не доработал со мной Понимаете? Такой точно вызов есть у каждого из нас Я готов был вести домашнюю группу Группу прославления Евангелизацию, ходить на все молитвы Вот Юра с меня знает, Я был везде, понимаете? Я был в любой бреши, только чтобы мне евреями. То есть я готов был на все, на все был готов. И вот точно такой вызов Бог делает каждому из нас. Он нас куда-то вызывает, он нам что-то спускает. Может быть то, что он нам спускает, пахнет очень никашерно. Может быть Бог кому-то побуждает служить наркоманам, а вы все такие, знаете, очень такие, но ну, очень наглаженные. Очень такие, ну, правильные. А наркоманы очень грязные, вонючие и лукавые. Но Бог говорит, вот ты будешь это кушать. И сколько я таких историй знаю. А ты такой говоришь, нет, Господи. Бог призвал меня. Там делать другие дела. Песни петь. С кафедрой людям проповедовать. Разный вызов может быть, понимаете? Может быть, Бог призывает служить семьям. А ты такой, о, нет. Я не семейный человек. Мой муж или моя жена давно, давно не со мной, умерли, развелись. Я не могу служить семьям. У меня у самого была не очень хорошая семья. И ты находишь оправдание. Но Бог говорит, а я тебе говорю, что ты должен будешь копаться, или служить, или наставлять Я вызываю тебя вот к этому служению. Я не знаю, к чему вас вызывает Бог. Я могу делиться только своим опытом. Но если вы хотите сдвиг, реформацию, вам надо принимать Божий вызов который звучит тем или иным способом для того или иного человека. Понимаете? Иногда люди приходят и говорят, о, ты знаешь, у меня такое побуждение уже много лет начать домашнюю группу. Но я знаю, что я не смогу, я не организован. Я очень слаб в слове, я очень слаб в попечении. Я говорю, ты знаешь, я о тебе и о том, что Бог тебя вызывает, слышу уже от десятков людей. По-видимому, Бог тебя все-таки вызывает. И, по-видимому, тебе все-таки надо смириться. А то, что ты глупый, тупой и дурной, доверься Богу, Он исправит тебя. Понимаешь? И то, что ты думаешь, что ты вот такой вот, доверься Божьему вызову. Он знает, как все твои бреши превратить в свою силу и в свою благодать. Поэтому для сдвига, для реформации надо услышать и принять Божий вызов. Это могут быть книги, это могут быть люди, это может быть пастыр, это может быть Библия, это может быть сам Божий голос, не ограничивая его. О нет, если он только со мной заговорит, во сне желательно. Ты знаешь, ты как тот язычник, сирийский военачальник. О, пророк выйдет ко мне, он заговорит со мной, он скажет, «Я так долго ждал тебя, сын мой, давай же я окуну тебя, я погружу тебя». Да ничего такого не будет. Хватит заниматься бреднями, будет так, как хочет Бог. Только надо вызов его принять. И тогда произойдут сдвиги и реформации. Многие люди никуда не могут продвинуться. Вы знаете, в работе не могут продвинуться, в бизнесе не могут продвинуться, в служении не могут продвинуться, в своем личном духовном росте не могут продвинуться. Они вызов от Бога не слушают. Они как бы знают этого Бога, но так, чтобы этого Бога пустить поближе и дать Ему тебя обнять, о нет... Ты захочешь очень многого. Они его боятся, но неправильно его боятся. Поэтому для реформации всегда нужен вызов. И вызов будет звучать. Вызов будет звучать. Знаете, замечательные слова говорила когда-то евангелистка Катрин Кульман. Что она все время плакала перед Богом и говорила, почему ты избрал меня, слабую женщину? У меня столько было ошибок, развод с мужем. У меня столько было падений. Я слабая женщина. И уже она достаточно была, ну, в таком уже возрасте, там, за средние года. А Господь ей сказал, «До тебя я предлагал множество мужчинам занять твое место». И никто из них не согласился. Есть даже, знаете, такая еврейская притча об Аврааме, что сначала Бог прошел все народы, а потом увидел вот этих халдеев в земле. И пришел к Аврааму, и увидел в нем... Ну, это такая майса, были так, такая не были, а... Сказка. И увидел Авраам, который сказал, я пойду за тобой. И пошел. И он там топал десятилетия. Просто за голосом Божьим. Потому что вызов звучал. Поэтому для реформации нужен вызов. Следующее. Что происходит в этой истории? Давайте еще обратимся к тексту. А происходит вот что. Господь говорит сколько раз ему? Три раза. Три раза. Господь говорит ему три раза. И давайте еще раз э, проч, прочтем. И был голос к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел скверного или нечистого. Тогда в другой раз был голос к нему, что Бог очистил, мы не почитай, нечистость. И это было трижды. Вы знаете, это было не впервые для Петра, когда он слышал Божий голос трижды. Вы помните, когда он сидел на берегу Галилейского моря, по-моему, и Господь говорит ему, «Петр, любишь ли ты меня? Петр, любишь ли ты меня? Петр, любишь ли ты меня?» И вот Петр распсиховался и говорит, «Господи, ты же знаешь, что я тебя люблю!» А он ему говорит, «Все, иди, занимайся моей работой, будешь пастором в Иерусалимской общине, иди паси моих овец». И вы знаете, Петр вообще не единственный человек, которому Господь проговаривал многократно, повторяя одно и то же. И, конечно, знаете, вот я когда задался этим вопросом, а что же это значит? Ну, что, тупые мы, что ли, люди? Глухие? Ну, это как бы... Это присутствие, да, это правильно, это присутствие. Ну что же здесь такого? Я начал Господу молиться. Я говорю, Господь, ну почему, почему? Хожу внутренний И такое такое внутреннее. Боже, ну почему? Вот тогда ты Петру сказал трижды. Вот в этой истории ты ему говорил трижды. Вот Иоанне ты говорил дважды. И там если по Библии рассматривать, знаете, если не иметь розовые очки, потому что многие верующие, они розовые очки имеют. Они думают, все пророки, патриархи, апостолы. Они слушались с первого раза. Да нет таких людей, которые с первого раза Бога слушаются. Но есть там, бывает в каких-то случаях, мы слушаемся, иначе вы просто круче пророка Исаи, Авраама, Петра, и он и всех остальных. Просто о вас надо было Библию писать, а не о них. Я такой хожу, и у меня это наитие внутреннее. Вот это такое, я тяну это, Господи, ну почему, почему? И мне приходит такое понимание. Я его себе записал, и в этом слове употребляю его. Потому что я вас люблю и уважаю вас больше, чем вы любите и уважаете меня. Потому что я вас люблю и уважаю вас, Господь говорит, больше, чем вы любите и уважаете меня. Мы люди, но ну, не способны мы любить и уважать Бога так, как Он любит и уважает нас. Поэтому Сам Великий Бог повторяет трижды, четырежды или там в сотый раз нам чтобы произвести наш сдвиг и нашу реформацию, наше преображение и изменения, Он так любит и уважает и почитает зенец своего творения. Он же не попугаю говорит. Вы знаете, он попугаю говорит, «Слышь, ты, тварь, с утра будешь какать во славу мою». И попугай каждое утро это тварь каркает во славу его. Просыпаешься, и кричат эти попугаи в Израиле. Боже, думаешь... Пусть они замолчат, а потом думаешь, нет, у них же приказ славить Бога. А мы, эту, а мы, не тварь, мы человек венец творения. И он так любит и уважает свой венец творения. Мало того, что он сына отдал на крест, так он еще так любит и уважает, что продолжает нам в десятые разы повторять. Так он любит и уважает. И вот для сдвига и реформации, я понял, Бог будет продолжать почитать и уважать нас, как бы это ни звучало по первому разу. Уважать и почитать нас, свое творение, чтобы произвести нас изменения. Потому что Он знает, что наши неизмененные сердца, умы, наше упорство и гордыня заведет нас к погибели. Поэтому Он любит человека, почитает человека. И Он говорит трижды, Он говорит, Петруша, сынок, ну иди ты к этим язычникам. Ну что ты уцепился за то, что ты свиню не кушаешь? Иди там в души погибай, а ты с этой свиней мне тыкаешь мне эту свинью. Я уже тебе говорю, Господь Бог сотворивший небо и землю, вселенную, звезды развешившие. Я тебе говорю, иди к язычникам, я уже очистил все. Это нонсенс. Вы, ну если бы вы были на месте этого иудея, это нонсенс, вы понимаете, это нонсенс. Это безумие. И Бог ему говорит, вы всем, Бог говорит, я очистил, Петруша, я очистил, Господь Бог, который говорил с тобой, он нет. И Бог так почитает и уважает. Вы знаете, у меня есть хороший пример с одним неверующим человеком, о том, как говорит Бог. Этот человек был очень высокой должностью, очень высокой должностью, в Советском Союзе, его отец в Советском Союзе занимал должность министра, одной из наших союзных республик. Понимаете, да, что такое Министр в Советском Союзе Еврей по происхождению То есть это очень высокая должность И вот этот сын, он добился такой же высокой должности Как и его отец И знаете, я сначала, он когда мне, знаете, как люди богатые Он богатый человек был, уже нет э, на свете он, мне, он так на меня посмотрел Я пришел к нему в дом Он так посмотрел на меня, как на какое-то недоразумение знаете, он так посмотрел на него, его звали Илья, Илья Михайлович. И он такой, как обычно, знаете, надо выкинуть из колоды, надо выкинуть туза, чтобы раз и навсегда сказать, что ты, в принципе, ну, ты в принципе до десятки не дотягиваешь. И твое место вообще восемь. Когда надо, тогда спросим. А ты тут пришел и делаешь из себя короля. И он так мне открывает свой телефон, говорит, смотри, а у него там телефон, все ведущие лица Украины. Тимошенко, Кучма. Она говорит, видишь, говорит, кто, с кем я общаюсь? Кто, с, кто эти люди? Ну, я так по обстановке понимаю, что я пришел в дом очень богатого человека. Но у него была жена больная, она была не еврейка, а русская. И он мне разрешил приходить ради его жены, потому что она умирала от рака, и она начала неистово бога искать. Так, по-православному, но очень искренне. И я стал приходить, поддерживать ее, утешать, молиться. И он как бы так, знаете, присутствовал в это дело. И я ему все время говорил, Илья, вы знаете, Господь что-то хочет вам сказать. Знаете, ну не случайно все так в жизни людей происходит. И он мне опять, ну сынок, ну что то у меня сейчас дела на 200 косых. То есть вот так вот он разговаривал. я как бы так смирялся, очень себя сдерживал. Не хотел Илью Михайловича, значит обижать, потому что я человек не сдержанный достаточно. И я ему все время говорил, Господь к вам обращается, Господь к вам обращается, Господь к вам обращается. Его жена умерла. Господь к вам обращается. Господь к вам обращается. И, в общем, какое-то время я к нему не ходил, а потом пришел к нему. Пришел к нему, и мы открываем книгу Иова. Пришел я к этому и мне. Мы открываем книгу Иова с вами главу. Главу. Давайте книгу Иова найдем. Это сложная книга. Ее еще найти надо, она после книги из Тридцать 33 главу, 14 стиха. Пришел я к этому Илье, и вижу он сплошной черно-синий синяк. Вот, вот такого цвета. Вот такого цвета. Вот такого цвета. Вот. Все, руки, лицо, грудь. Он еле как-то там дотопал до дома, открыл до двери открыл. А -а -а -а -а. И так вот тело это стонет а а то ли я а вот так Вот он со мной разговаривает. Вот такого цвета человек. Вот такой. Я говорю, Илья Михайлович, что произошло? Что произошло? Что произошло? Он говорит, я все понял. Бог разговаривает со мной. Бог уважает и почитает свое творение. Иногда. Корректирует. Иногда. Не всегда. Это такой очень крайний пример. Не принимайте близко к сердцу. Это просто вам как иллюстрация. Я говорю, Илья Михайлович, а он... Зарядился где-то там и решил подняться не на лифте, а поскольку он смелый, сильный пьяный, он решил подняться, значит, по лестничному маршу к себе. Домой, он жил на четвертом этаже, по-моему. Но как-то он так, поднявшись на четвертый этаж, как-то умудрился скатиться вниз на третий с половиной, на третий, на второй с половиной и на второй. Как-то вот он. Я, я не знаю как, вы что, знаете, на маршах эти пролеты, но по-видимому он вставал и падал, вставал и падал. И он понял очень хорошо, он вспомнил все мои слова, что Бог с ним говорил. И до этого я ему читал, вот до этой истории, которая с ним произошла, я ему читал Иова, 33 главу, 14 стих. «Бог говорит однажды, если того человек не заметит в другой раз». Во сне, в ночном виде, когда сон, 14 стиха, находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести от человека, от какого-либо предприятия, плохого, дурного предприятия. Ну какое самое дурное предприятие здесь в Канаде? Попасть на деньги. Это для вас самое дурное предприятие, да? Ну как бы этот закон вас сохраняет, а вот как бы... Вот увидеть вас дурака и кинуть вас на деньги, это дело, в принципе, ну, легкое. Всегда есть такие великие специалисты, знаете. И вот Бог отводит в от таких предприятиях, когда человек хоть как-то его слушает. Во сне, в ночном видении, тогда он открывает у человека ухо, запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти, Жизнь его от поражения мечом. Или он разумеется болезнью. И Илья Михайлович не и говорит, я все понял, я понял все, Бог говорит со мной. Вы, вы видели это тело, вот, ну, это, это тело, синее-черное тело. На ложе своем и жестокую боль во всех костях своих он опять стонет. И жизнь его отвращается от хлеба, это про меня, он говорит. И душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно. И показываются кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, жизнь его к смерти. И если есть у него ангел-наставник, один из тысяч, чтобы показать человеку путь его, Бог у милосердница над ними скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Тогда тело его делается, свежее, нежели молодости, он возвратится к дням своей юности. Илья Михайлович раскаивается за то, что он не слушался голос Божий. Так вот, для реформации, для сдвига, для преображения, бывают иногда такие истории, да? Но для реформации, для сдвига, для преображения, Бог будет обращаться к нам. «Любишь ли ты меня, Петр, Ваня, Вася, Абрам, Исаак? И кто ты там есть? Маша, Глаша, Фира, Даша, Жоржета, Ивета? Любишь ли ты меня?» Ну слушай! Трижды я тебе говорю, «Це свинья вона ведь Господа». Понимаете, да? Чтобы преобразить нас, Бог будет говорить с нами. И что же происходит дальше? И дальше происходит то, чего мы, в принципе, все очень хотим. Дальше происходит плод. Как же мы все сильно хотим видеть плоды, своей жизни, своего служения, своего ухождения с Богом. И я не говорю сейчас там о тысячных замахах. Я не говорю сейчас там ну, о каких-то видимых вот, вещах, которые как плод можно рассматривать. Хотя, конечно же, мы тоже это хотим видеть, это присущий человек. Но прежде всего, когда Бог говорит и работает с человеком, Он хочет видеть его измененным, преображенным, сдвинутым от тьмы к свету. Он хочет разрушить власть этого магнита, который нас так притянул. Но хочет другим полюсом тебя развернуть, чтобы ты отталкивался, а не притягивался. Плоды. Любить, прощать, сиять, жертвовать, служить. Он хочет видеть. И мы хотим видеть эти плоды. Но мы часто забываем, что плоды приходят через вызов. И через то, что Бог говорит к нам, уважая и любя нас, чтобы мы наконец-то приняли и вызов, и вот этот разговор его с нами. Понимаете, друзья? И дальше происходит плод. Мы читали об этом в самом начале. Петр думает, потом собирается в путь и топает в эту кесарю Корнилию. И он приходит, и там уже все готово. Там уже дух уже сошел. Божий, там уже все небесное электричество там уже работает. И только он открывает рот, Господь не открыл, чтобы я не почитал ни одного человека нечистого. Божья молния в мамашу Корнилия. у, -у, -у она. Я больше не нечистая. Как в африканском Госпел Холи. Я чистая. Аллилуйя. И пошли вся семья. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, в этих американских голливудских. И все они принимают Господа. И это первые евреи, которые попадают в течение 15 лет в Божий дом. Благодаря тому, что Петр все-таки принял вызов Божий, хотя для него это было непросто. Благодаря тому, что все-таки трижды обращаясь к нему, он понял, что Бог его любит и почитает, и продолжает с ним разговаривать, и благодаря тому, что он идет, он приносит плод, которому обязана вся нееврейская церковь мира, которая была в последующие годы. Вы себе представьте только, какой сдвиг произошел, какое преображение. Надо Наташа брать собой на проводе, она подсказывает умные слова все время. Какие произошли изменения в обществе. И потом, в 15 главе, еще спустя 15 лет, собирается Иерусалимский собор, потому что не неевреи уже достаточно много приходят в Божий дом. И Иаков, или по-нашему Яша, он говорит, ребята, да на них так же Божий Дух сошел, как на нас. Да ну что вы уперлись в это обрезание. Да, да им бы удаленно не кушать, не блудить и не воровать. И пусть ходят. Welcome home. И первый Иерусалимский собор, Иерусалимский собор, там, где были собраны одни израильтяне, открывает двери. Но это все благодаря сдвигу вот этому человеку. Понимаете? Который что-то не понял. Трижды ему надо было сказать. Потом там дальше в 19-18 веке пишется, что он думал, размышлял. но никак крышка с ковчега не могла открыться. Понимаете? Крышка не могла открыться. У него там все кипело. Эти уголья, у него кипели уголья эти. Я сам знаю, я тоже умный. Это искушение. Это Бог, друзья мои. Это Бог, Который хочет нас изменить, Который хочет нас преобразовать, Который так почитает и любит свое творение, Что он, великий Бог, готов говорить нам, Перстным, травинкам, песчинкам, Готов говорить, говорить, говорить и говорить, Говорить, говорить, говорить и говорить. Потому что он понимает, что не ему это надо. А мне и тебе это надо. Мне и тебе это надо. Мне и тебе это надо. Знаете, в чем наша беда? Мы не видим всей картины. Вот я понял для себя. Я не вижу всей картины. Я вижу лишь часть картины. Я не вижу все эти 100 сантиметров, которые Господь хочет пройти вместо, вместе со мной. Я вижу вот эти 3 сантиметра. Я зашоренно уперся в эти 3 сантиметра. Я говорю, о, здесь такая похота! Здесь... Такая глубина, здесь такая благодать, здесь такая сила. А Господь мне говорит, сынок, Таляша, был уже до тебя там родственник твой один. Он тоже думал, что в трех сантиметрах пахота, глубина и высота. Вы понимаете? И когда Господь меня призывал служить Израилю, я тоже этого не видел. Я видел свои три сантиметра, евангелизация, прославление, молитва. Я думал, что вот в этом вся жизнь сокрута. Вот она жизнь, вот она глубина. А Господь говорит, я тебя пошлю во все народы, ты будешь служить по всему миру. Я помню, когда Господь говорил со мной об этом, я жене моей сказал, о, Оля, со мной господь только что -то говорил. Она такая, да-да, спи. Я говорю, Господь мне сказал, что я буду проповедовать в тысячи собраниях. Она такая, да-да, спи. Больно, да. Но надо было войти в то, к чему Господь звал многократно. Вы понимаете? Мы думаем ограниченно, а Бог думает на 100 сантиметров. Мы не видим всей картины. Петр ее не видел. Петр только видел свинью. Вот мы иногда видим свинью. Господь, ты что, свинью нахочешь подложить? Нет. Дети мои, я хочу вас благословить. Я с вами для вашего изменения. Я буду стучаться, я буду говорить, чтобы вы принесли плод. Пусть это будет плод долготерпения. Пусть это будет плод личной святости. Пусть это будет плод молитвенного времени. Пусть это будет плод жертвы. милосердия, любви, заботы к тем, кому сегодня нужна эта любовь и забота. Пусть это будет плод спасенных душах. Я не знаю, что именно Бог хочет произвести в каждом из нас. Но знаю, что Он хочет нас вырвать из нашей Ясы и Опии по-английски это, кстати, звучит так, как я не хотел поговорить, и привести нас в Кесарий, чтобы там мы увидели плод своей жизни, плод своего служения. Апостол Павел в одном из посланий сказал замечательные слова. Это мог сказать человек, который действительно понимал, что такое моя личная реформация. Он сказал, течение совершил, веру сохранил, а теперь Готовится мне венец, который уготовил, уготовил мне мой Господь в особенный день. Это мог сказать человек, который прошел путем реформации. Его путь был непростой. Из знатного вельможи, который родился в римском гражданстве. Для еврея это тоже было, это, это было что-то великое, это что-то было недоступное. И перед ним преклонялся римский тысяченачальник узнав, что он римский гражданин. Представьте себе, какой путь изменения и реформации. Человек, который учился у самого великого раввина тех времен, до сих пор его почитает, этого гамалиила, гаудаизма. Человек, который обладал знаниями множественных народов, который в своих проповедях цитировал греческих философов. Для евреев это тоже было что-то вообще непонятное. Человек великого ума, великой силы проделал такой путь реформации. Можно сказать, что она была вот с точки А до точки Б, но он ее проделал вот так. Может быть, через канаву и унижение, но вошел в небеса. Может быть, наша реформация будет такая. Может быть, она будет вот такая по математическим каким-то рисункам. Но она должна произойти. Потому что личная реформация принесет нам изменения и приведет нас в небеса.